Я Всем привет, и я иду на SkyWay. Всё, так? Да, иди быстрее, я жду сейчас. Отмеха. Молодец. этот говник почти каждый раз попадает, блин, на меня... По мне урона вообще не наносится. Мне что вообще дебафнуть там? С ней нервнули, что ли? Жесть. Ты даже полушиня не успел сделать, господи. А меня бьют, меня пернатые бьют где на нем ты забьем так теперь началась твоя кривая дорога которая приходит иди направо на скайду блин сказал бы сразу а почему направо ну, налево налево налево налево я туплю. Я блин. и шел налево а ты иди говоришь на направо, иди. Лево, иди налево налево Вообще, ты мне мешаешь рассказать всю эту э, мою великую историю в общем, дабы вас не парить унылым копанием, я решил не записывать это все именно унылое копание. Вся история закончилась. На а самом деле, деле ничего полетелно. не случилось, потому что. Ну, нафармил я кирку, нафармил немного тайтенила, с которого даже ничего не успел сделать, потому что началась ужасающая ночь. Как угу. тебе побежал с Блин, один из этих говников превратился. А, факер. Не хочу второго превращать, это будет жестко, это будет хардкор. Ага, не потерялся. У меня такое, кстати, было, я их, кстати, убивал, потому что. Иди направо. Эй, эй, иди направо, быстрее. Блин. То налево, то направо. А ты уж ну, определись. Ты ну, понимаешь? Мы потеряли один из глазов, и у нас сейчас возможность убить этого герман. С помощью глюковой. По игре. А, ну, конечно, только это Еще лучше. Ты Сейчас магией своей убью эту тварь. Ты молодец. ха ха ха ха ха Ну, да чё я хотел оттуда? Ну. С ним же даже не поиграешь, нормально. Ну. Но. А, кстати, не помню, я показывал, как я купил эти ботинки, или нет? Да, ж показывал. Мне, кстати, вообще кончилось вообще все. Да иду я, иду я. Мне даже теперь, блин, этих нету, как его назвать. Мне даже нет ничего, чтобы бить его. Мне остались только стрелы. Я наношу ему по одному удару со склеером. А где? Почему ты там вообще летаешь? Потому что я уклоняюсь, понимаешь? Не понимаю. А почему ты летаешь на 300 футах? Какая ты вы понимаешь? блин, он багается. Отлично. Ты понимаешь, что я даже не вижу, где ты? Давай, в общем, я буду в тебя стрелять, может, так в -а -а буду попадать. Сплень. давай, я не знаю. Я тут пытаюсь просто его убить и не умереть, как и. Если ты можешь скинуть мне пули, быстро скинь. Быстрее, кидай мне пули. Пули кидай, пули кидай, пули М -м -м, будто они у меня у самого есть. На уклоняйся <смех> ну конец а теперь вот на тебя садится я шпаткову выкинул, как я буду прыгать ты сдохни сейчас вот так вот. не там тебя бля поэтому я не вдохну у нас есть шанс блин надо на... всех слабые поушины выкинуть нахрен Замешают да они использовать сильные полошины. Все полошины более-менее сильные, потому что... Это ну, не так. Хорошо. Как... Но только мне не радует, что когда мне нужно выпить, блин, полошин, который мне ресторит 100 хп, и у меня выпивается а, кот... а, ну да, я по 50 вообще давно просто их выкидываю. Блин. Я просто по кругу летаю и уклоняюсь от, от всех его лазеров Это забавно На, на, все. Улетающий Фуна Улетающий, фуна А, господи Эээ, мой голд Блин, а? <laughs> Там, короче, души вверху остались, а я не могу их достать с полетом. Так, ладно, полетели таким образом Так, теперь я полетел? Эй! Еее, yeah, души! Не даёшь мне не нет, даешь не украсть твои души Вообще-то они общие Если на то бошло, то с ними ничего не сделаешь жесть мне класная свелка есть, которая его бывает легко. Почему он наверх присмонился? Мне нормально все было. Я опять готов... наверх присмонился. <звук> Почему лут не собирается? Ну так уж. Нет, так ни хрена не лучше. М -м -м -м -м. Так все не круто. Что тебе именно? так не кажется? Что именно? Ну, да Вообще не круто. Например, что у меня пол хп. Если чего-то не догоняешь, или, или что? Что ты не домеешь опять? Ну вот, я опять сдох. А зачем ты наверх пошел? а На что забрать свой волк? А ну! Наркоман! Сдохни! Не буду! А ты сдохнешь, я знаю. Смотри. Ты как сильно в меня веришь? Блин, мы ну исполнить читать перебор как-то дамажит ну, по типа, нему. Он, он взор не просто пролетел. Я сол офсайд, значит, да, хорошо. Ее моя душа. Так, надо, надо сделать тайтыма. Дай сейчас гляну, что можно сделать. Дай мне сумку, дай мне сумку. <плодисмент> не дам, я складу души твои. Господи, нажми клык-стак, да и все. Там есть души, которые не душистые. Окей. Okay. Так, а, наш гид... Вот он. Гениально. А, медальон нельзя крафтить. Скалибур не нужен. Я могу сейчас сделать три скалибура. Ну, по сути, два, потому что на третий не хватит одного слитка. Значит, я могу сделать две брони. А, не, не, две брони. А я могу скинуть хлам, который называется блоком, но в вчера скину. Оу. Классно. Ты как согода столько стоит? Хочешь экскалибр? Или ты не, не любишь в мире вообще сейчас? Да хз. Если меня не убивали бы в мире, я бы любил мир. Окей. Репитер, я делаю себе. Может нам продать лишние вещи, типа. Нет. Отсент Леггинс. Почему? Нахрена тебе эти, эти древние сапоги? Просто не вижу смысла. Они тебе дадут полгола. Зачем? <связь> Они соблюдают сундук. У нас здесь до хр... У нас есть еще один сундук, еще два сундука. Еще куча мест, еще. А сундук... я вот прокупаю, да, нахрена нам высобирать то, что нам не нужно. Fine. Просто придумал какую-нибудь причину. Просто это не стоит того, чтобы это продавать. Ты сам говорил не продавать то, что Материал, э -э материалы. Да. Я знаю, что это не материалы, но это, во-первых, социалки, но, ну, конечно, они говно. Вот, вот. Ну не в этом суть. Суть в том, что... Нет в этом. Окей. Okay. Просто если тебе как-то, хоть как-то, когда-то в жизни понадобятся они, то ты, ну вряд ли, конечно, будет. Вот, потому что это ты. <сíck> <сíck> а, блин. Ладно. Сделаю так, значит. Сделаю... Тайтэниум порт. Бум. Почему мне сестра полудохлая? Вот все дохлые. Почему она, миш... она же медсестра, почему она не может себя отмечесестрить? Так, насколько я понимаю, убивать боссов нам пока чуточку рано. На самом деле мы близнецов уже бывали. Еле-еле. Без поушных. Вот с поушными подготовленными, с пулями и так далее, мы их убьем без проблем. Особенно, особенно Skyway. Skyway. А, точно, можем... надо же пули купить. А мне 19 голда, который надо Твоя Охота за голдом, меня просто печалит. Бесполезная вещь. Кстати, можешь скинуть весь этот твое мора? Тэйтеню. Нет. Вы почему? Потому что я хочу, чтобы ты скинул мне весь тетенин. Окей. Просто делать кирку из тайтениума. Короче, кирку из тайтениума не делай, она не нужна. Потому что ты уже можешь давать тайтениум. Следующая, следующая кирка будет пикакс акс, которая делается из Hello. Hello Bar. Короче. Слитков Hello. И не падать с боссов. Мне, у меня сейчас выпало 35 слитков. И кирку нужно 18. Есть. Буквально не хватает одного слитка, чтобы сделать две кирки. давай мне тайтранеум. Ну щас глянем там... чё из Кирка... Чейнцо... На. И все таки пять слитков. Пять-таки рублю для а. слитка. А у тебя случаем... Так... Репитер? Ну ладно, ничё, ничё. И что мне с тайтранеумом делать? Ты попросил делать что-нибудь? Кирку не делать. А... Ну тебе он нужен? Не, на самом деле, если ты хочешь себе броню, у тебя броня сейчас полное говно, поэтому я тебе, тебе советую просто сделать из него сет. Мили сет. Ну как скажешь. Именно Мили, там башка Мили, а остальное нормально просто делай. а я сделаю ну, вообще-то у меня фрост броня как лучше чем тайтане ума я серьезно no. Ну. и тебе даст я не знаю я без понятия. да кстати куда ты положил мои ботинки, которые ты нашел тот же сундук блин um... Да зря, блин, только потратил татиньум на ботинки, я что-то забыл про то, что говорил, ботинки положил. А -а -а. Да не зря ты потратил, собери сет, он будет тебе давать а, вроде неуязвимость. Каждый раз, когда ты ударишь, и, то есть, это неуязвимость, не, не, то есть, не неуязвимость, а, короче, при ударе у тебя есть шанс, шанс очень высокий вроде, может не шанс, просто каждый удар будет давать тебе ук уклонение Баф уклонения, который будет действовать примерно 15 секунд И уклонение у тебя стопроцентное будет, и ты уклонишься, короче, по сути от следующего удара И у него есть какой-то кд, там, секунд 6 Сделал наверно какую-нибудь пушку Так, окей. Ну, его вот эту карнать. Прям то, что надо, чтобы червяков убивать. Хочешь тебе колбить? Какого? Дестройра. Ну можно. Коргнут колбаса. Ну, сейчас я себе сделаю, короче, из душ, которые я выбил, я здесь сделаю себе... Арф. Да, те, те души. Золотная 12. Шар... Кристол Шарф 25. Yeah. Ну, фрозенки. Не И кажется нет. ли, все же это Айс Армор, подобен Арморе ДКштанг? Может быть, мы шлем еще не видели. этом блин, разуви. Кто там был, блин, в аккерусе в синем? Откуда я знаю? По-моему, Или разуй, он был, я даже не помню, как там он был. Разувий. Вроде бы так. Хм.